А наш фонд основан 7 декабря 2019 года. Основатель и руководитель нашего фонда Денис Салагуб. А, наш фонд а, на сегодняшний день уже не только в десятке, а уже вышел в пятерку самых лучших проектов во всем интернете. Так как мы являемся инвестиционно MLM-проектом, у нас есть шикарные площадки для заработка денег. И я вчера делала презентацию, и мне настолько было приятно, ребята, о том что сказали господи ваш фонд один ваш фонд только ваш фонд и видно везде в фейсбуке в ВК, на в whatsapp только один ваш фонд и делает рекламу мне это было так приятно если я честно скажу ну на в нашем фонде а, уже более 29 тысяч а, партнеров уже подходит к 30 тысячам и выплачено уже у нас а, более 21 миллиона рублей. Эти цифры сами говорят, а, сами за себя говорят. Наш фонд – это, конечно, рабочие места. И социальная значимость нашего фонда в том, что мы даем людям зарабатывать деньги, жить полноценной, интересной и насыщенной жизнью, осуществить свою мечту. И, как вы знаете, что у нас очень много наших партнеров стали уже миллионерами придя в наш фонд, активировать всего лишь одну площадку и на этой площадке стать миллионером. Ребята, это просто супер. Ну и сегодня я хочу, ребята, поговорить о том, Начну с того, что многие говорят, а что если? А что если? Если я приду, зарегистрируюсь и активируюсь у вас в фонде, а у меня ничего не получится. Не надо бояться. Самое страшное это сделать первый шаг, а потом все пойдет как по маслу. Я хочу вам просто сегодня рассказать, я не знаю, это басня, но я ее нашла на просторах интернета. Как поменять мух? Я вам ее Сейчас расскажу А вы, может быть Кто-то и увидит в этой басне А сам себя В окно комнаты, где хозяева Накрыли стол, для встречи Гостей влетели три мухи Муха-пессимист, муха-оптимист И обычная муха Мухи набросились на праздничный накрытый стол И в волю наелись Поскольку мухи были хорошо воспитаны То они сказали, спасибо этому дому Полетим к другому Но хозяева к этому времени уже проветрили комнату и закрыли окно. Мухи оказались в ловушке. Муха пессимист долго била стекло, а затем, не видя выхода, сказала «Ну все, у меня нет больше сил, на все воля высших сил, будет как будет, надо с этим смириться». А муха э, оптимист ответила, я никогда не сдаюсь, главное в жизни не терять надежды, я все равно буду бороться до конца, а если не удастся вырваться, я все равно буду надеяться. До последнего вздоха Намного, э, немного отдохнула, она снова стала бросилась и э, биться в окно об а стекло. Третья муха достала смартфон. Позвонила наставнику, затем подорвалась и полетела в соседнюю комнату. Вернувшись обратно, она сказала, «В соседней комнате открыта форточка, полетели за мной. Не надо нас обманывать», — ответили ее подруги. «Ты жизнь не знаешь, полетаешь где-то в розовых облаках, говорить много ума не надо и так далее. А ты попробуй». А побиться головой о стекло, когда мы, тогда мы увидим, что ты скажешь, какая умная. Может твои, твоей, прошу прощения, может твои бизнес-возможности что-то и есть, но у нас нет времени на такие глупости. Нам надо срочно решать насущие жизненные важные проблемы. А ты, если хочешь там помогать, уходи, не мешай. Если ты не хочешь нам помогать, уходи, не мешай. Ну как хотите, ответила мука и полетела по своим делам. Вот так и люди, ребята, абсолютное большинство предпочитают героически бороться с последствиями вместо того, чтобы разобраться и устранить причины своих проблем, проблем своих родных. Основная аргументация – отсутствие времени. Причем время отсутствует именно потому, что оно тратится на ту самую героическую борьбу с последствиями. Например, надо до ночи работать, чтобы хоть что-то заработать, хоть что-то. А вот потратить полчаса на то, чтобы разобраться, почему бедные-бедные, а богатые-богатые. И сделать первый шаг в финансовой свободной жизни некогда. Некогда, ребята. Ну и чем же эти люди отличаются от этих мук, которые бьются головой о стекло? Только один человек из ста готов взять ответственность за свой успех на себя. Это есть и было, и так будет, и то есть есть готов изменить в собственной жизни, чтобы разобраться с причинами и покончить с бедностью. Другие 99% ребята склонны искать эти причины где-то в другом месте. На работе, в институте, в неправильной жизни, в плохом начальнике, в плохом наставнике, в плохом родителе, в плохом правительстве и так далее. И только не в себе. Так, э, так что не удивляйтесь, что население у нас уменьшается, а количество аптек увеличивается. А говорят, у каждого человека своя муха в голове. Никогда не поздно поменять мух, который бь, э, бьется головой о стекло, а на ту муху, которая ежедневно совершает полеты за зону комфорта. Хотя 99 человек из 100 не видят смысла этого делать. И еще, ребята, дам один очень хороший совет. Дружите с наставником, будьте первыми. А нач... Будьте сначала не первыми, а вначале вторыми. Тогда будете первыми, поступайте как наставник и будьте благодарны, когда вам дают правильное решение. Нужно о! быть ответственным за всех партнеров, которые рядом с тобой в бизнесе. И а что хочу я сказать, ребята, о себе. Я просто обычный человек. Обычный человек. У меня нет миллиона подписчиков в Инстаграме. Я не записываю еду со сторисом. Сторисы, вернее, не записываю с едой, как другие. Я не ем лобстеров, красную икру и черную икру ложками, как некоторые записывают и выкладывают. Ребята, я пришла в интернет просто зарабатывать. И помогать своим детям а, заработать на свою о, мечту, которая я все-таки осуществлю ее. И, конечно, я думаю, что к концу года я поделюсь с вами этой, этой новостью. Вот. Ну и теперь давайте, наверное, я сделаю демонстрацию экрана и перейдем мы с вами в, на слайды. Что такое наш фонд и какие у нас есть площадки? А такие площадки, ребята, у нас есть как? Я вам сейчас все покажу, расскажу, нарисую. Может быть, некоторые еще не знают, но... Для того, чтобы стать нашим партнером нашего фонда, вам нужно, конечно, пройти регистрацию, подтвердить регистрацию через свою почту. Почта должна быть Google или Яндекс, а письма на другие почты о подтверждении не приходят. Как только вы подтвердили регистрацию, у вас открывается вот такой кабинет. А вам нужно просто заполнить профиль. Для чего он заполняется? Для того, чтобы ваш спонсор видел вас как нормального партнера, который пришел зарабатывать деньги, а не фикли-микли, которые иногда ставят и пингвинчиков, и что только не ставят на место своей аватары. Ребята, ну, работаем, у нас бизнес очень серьезный, работают очень серьезные люди, и вы сами видите, что мы скрины, кто куда перешел, на какой площадке, на какой стол перешел, мы сбрасываем. А иногда даже не хочется сбрасывать этот скрин, потому что стоит или собачка, или кошечка, или Пингвинчик. Ребята, еще раз напоминаю, наши уважаемые дорогие партнеры, мы работаем не в зоопарке. Я очень прошу вас а, а, поставить свои аватары. Итак, а, как только вы загружаете аватар со своего компьютера, как только приходит сюда а, а, код от вашей фотографии, вы нажимаете кнопочку «Загрузить». Ваш аватар устанавливается. Следующий шаг вы прописываете Skype или телеграм, прописываете страничку ВКонтакте. А, она должна, как у, как у предпринимателя, она должна, у вас обязана быть эта страничка. У кого нет, прошу, пожалуйста, зарегистрировать. ВК это ваша целевая аудитория. Прописать свой телефон. Также вы здесь сразу же увидите у себя в кабинете, что ваш спонсор, логин вашего спонсора. Телефон вашего спонсора, вы можете посмотреть и написать письмо вашему спонсору, почта спонсора и спонсора страничка, и скайп спонсора. А Для чего это все нужно? Чтобы вы заполнили. А для того, чтобы ваши партнеры видели вас как спонсора. О том, что спонсор... Серьезный. У него все заполнено полностью профиль. И в этом разделе пропишите, пожалуйста, свои кошельки. Куда будете вы выводить свои денежные, заработанные денежные средства? У нас вывод на Perfect Money и Pair кошелек. На пополнение подключена касса Frey. Но если вам нужно будет пополнить деньги без а, а, кассы, обращайтесь ко мне или к Лене. Э, э, всегда поможем. Итак, какие есть площадки? У нас есть такая площадка «Денежный рай». Но ну, вот, ребята, честно сказать, я бы ее вообще эта сама убрала. Она не приносит никакого дохода. Здесь вы никогда много не заработаете и не станете миллионером. Вот честно говорю, пусть Денис хоть и обижается на меня за эту площадку, что я так говорю. Но я говорю всегда в глаза, честно. Итак, наши хорошие золотые площадки – это... Автоэнергомини. А здесь вы можете заработать за один круг 39 750 рублей и активировать за 30 000 авто. Программу «Энерго». Вот здесь вот вы, ребята, действительно станете миллионером. Действительно вы заработаете на свою мечту, на свои цели. Вы и детям поможете. Да и вообще, мало ли что. Здесь можно и машину купить, и квартиру купить. Все, что угодно на этой площадке. Есть две, две инвестиционные... На площадке это бизнес, который находится на земле в городе Сочи, Адвери. И есть инвестиционная игра сейфы от money И наши уважаемые, обожаемые 6 МЛМ площадок, где мы, работая на Golden Ring, например, Мини, мы получаем пассивный доход на три уровня в глубину, по Клевер Mini и по площадке Клевер Плюс реферальное вознаграждение. А когда мы переходим на площадку Golden Ring, наше золотое кольцо, наша очень любимая, многоуважаемая, обожаемая площадка, то мы получаем пассивный доход по площадке Word Money и по площадке PDI. Хочу сообщить о том, что, может быть, кто не знает, на площадке PDI убраны полностью все... Всем долги списали полностью, полностью убрали активацию ежедвухнедельную, которая у нас была. Нет теперь у нас этой социальной площадки, она просто идет площадка ПДИ. Нет у нас привязки там на первом, к первому столу. Можно делать старт с любого стола на этой площадке. Поэтому улучшили, я считаю, что просто сделали супер. И те люди, которые приходят к нам, еще не научились приглашать. Есть огромная возможность научиться именно на этой площадке. Просто супер. Итак, Итак поехали дальше. Поехали дальше. Я хочу начать именно с площадки «Автоэнергомини». Чем мне нравится эта площадка, ребята, а тем, что нет привязки к первому столу. А, можно делать старт своего бизнеса с любого стола. Какой вам понравится? Можно э, э, начинать с первого стола 500 рублей. Можно начинать со второго за 1000. Можно с третьего, с четвертого и можно сразу же с пятого. А с пятого пригласили первого партнера, получили 12 тысяч на баланс для вывода. Второго пригласили, 12 тысяч на баланс. Третьего пригласили, 12 тысяч на баланс для вывода. А, просто шикарно. Если э, хотите работать именно по этой стратегии, пожалуйста, это... По желанию. Итак, я сегодня сейчас покажу, именно как можно э, э, с малым количеством партнером быстро заработать э, 39 750 рублей. Вы активируете первый стол, второй стол и третий, это половиной тысячи. А, приходит к вам, у нас вернее сейчас реинвест именно п этого первого стола, у нас идет по броне спонсора. Прежде чем поставить первого партнера, вы звоните своему спонсору, чтобы спонсор выставил вот сюда, вот на это место бронь, а вы ставите партнера сюда. Итак, первый партнер покупает у вас первый стол, и у вас сразу закрывается два места. Вашим реинвестом и первым партнером. Делает покупку первого стола, первый парт... второго стола делает покупку первый партнер, вам сразу же 750 рублей на баланс для вывода. 250 идет вашему спонсору. Итак, покупку делает первый партнер а третьего стола, у вас 2000 идет накопительный. Как только нажимает покупку первого стола второй партнер, у вас закрывается первый стол, и вы сами под себя, ваш клон, становится на это место. Как только... Делает покупку, нажимает кнопочку «Купить второй партнер, второй стол». У вас закрывается второй стол, и вы сами под себя становитесь сюда, на это место, на третий стол. Ваш клон идет и делает покупку второго, второй партнер, третьего стола. У вас закрылись полностью все три стола, у вас открывается четвертый стол. Посмотрите, здесь вы прошли уже больше половины пути с двумя партнерами, ребята с двумя партнерами. Итак, первый партнер пригласил, сделал дубликацию вас как спонсора. Пригласил точно так два партнера. Идите, ребята, два на два. Здесь первый партнер закрыл полностью все три стола и приходит к вам, становится на это место. И приносит вам 3000 на баланс для вывода. А 1000 идет вашему спонсору. За 2 идет реинвест третьего стола. Вы можете выставить бронь под своего клона, Вы можете поставить, посмотреть по э, поисковике. Может быть у кого-то из ваших партнеров не хватает еще э, и третьего партнера, второго партнера. Вы можете выставить бронь и ваш клон станет именно туда, куда вы выставите бронь. У нас полностью управляемый бизнес. Все клоны, все партнеры, реинвесты, все идет по броням. Куда поставили бронь, туда и станет ваш клон, ваш партнер. Это очень выгодно, ребята. Я очень люблю управляемые матрицы, где можно управлять и помогать партнерам, и продвигать партнеров именно тем, что ты можешь выставить бронь со своего кабинета. Итак, второй партнер закрывает свой все три стола и приходит, становится к вам на это место. 6 тысяч идет накопительный. Вы закрываете своего клона, точно так э, э, приглашаете еще два партнера, и э, у вас ваш клон закрывает полностью, и вы сами под себя становитесь сюда. И у вас закрывается открывается пятый стол за 12 тысяч. так первый партнер закрыл свой четвертый, приходит, становится к вам, приносит вам 12 тысяч на баланс для вывода. Второй партнер закрыл 12 тысяч на баланс для вывода. На этой площадке, ребята, а, да у нас есть на всех площадках, у нас есть обгон. Поэтому следите за своими партнерами. Не хотите потерять, чтобы а, у вас, а что такое обгон, некоторые не понимают. А обгон тот, что если у ваш партнер очень активный, а вы сидите, мухандули крутите, простите за выражение, и у него уже закрывается последнего партнера ставить, и он должен перейти к вам, стать на пятый, а у вас еще пятого нет стола. Так вот, я советую, чтобы не было обгона, или покупайте, или ваш личник пойдет к вашему спонсору, станет, потому что у спонсора уже есть этот пятый стол. Поэтому следите за своими партнерами. Партнеры разные бывают. Итак, вы своего клона или же может быть прийти сюда третий партнер. Кто станет, тот и принесет вам 12 тысяч на баланс для вывода. Итак, вы заработали 39 750 пятьдесят. Я считаю, что это очень хорошие деньги. Вы можете их ставить сразу же на вывод, да сразу можно ставить по мере поступления. Вам на баланс у нас вывод ежедневно, поэтому нет никаких проблем. А если вы хотите купить площадку именно автоэнерго за 30 тысяч, то, пожалуйста, вы остальные 7 выводите, 9750 рублей ставите на вывод, а за 30 тысяч вы можете купить а, эту площадку. Эта площадка, ребята, супер. А здесь я еще хочу сказать, если у вас есть огромное желание а, а, прийти сюда, а, работать на эту площадку, вы можете найти себе партнера, у готов. готов идти э, за вами и активировать за 30 тысяч. Вы должны позвонить мне или Лене, или Денису, и вы можете зайти на эту площадку бесплатно, не потратив свои 30 тысяч. Как это сделать? Это позвонить э, мне или Денису, или Лене. Значит, э, ваш партнер... Э, Денис вам или там я, Лена, переводим вам на кабинет 30 тысяч. Вы активируете этот первый стол. Ваш партнер покупает у вас первый стол и вам падает на баланс 30 тысяч. Вы эти деньги, 30 тысяч, возвращаете а, обратно, а, тут, тому там Денису мне или Лены возвращаете обратно. Итак, вы зашли, вообще не потратив со своего кармана, со своего бюджета ни копейки. Вы зашли за счет своего первого партнера. Итак, как вы видите, здесь всего 5 столов. Здесь четыре рабочих стола, а пятый стол – это полностью все выплаты. Итак, первый партнер, когда приходит к вам, становится сюда, вам 30 тысяч на баланс для вывода. Второй партнер и третий партнер, они э, приплюсовываются и дают переход во второй стол за 60 тысяч. Первый партнер закрывает свой первый стол и приходит, становится к вам на это место. И приносит 40 тысяч на баланс для вывода. 20 получает спонсор. Второй партнер закрыл свой первый стол. Приходит, становится сюда. У вас 60 тысяч накопительный. Третий партнер закрыл свой первый стол. И приходит, становится здесь. Но здесь еще, ребята, я же говорю, что есть обгон. Следите за своими партнерами. Со второго и с третьего приплюсовывается и у вас активируется третий стол за 120 тысяч. А первый партнер закрыл свой второй стол. Приходит, становится на это место. 120 плюс второй и третий партнер. Это все приплюсовывается. И у вас за 360 открывается этот стол. Этот стол полностью накопительный. Первый партнер закрывает свой третий стол. И приходит, становится на это место. И вам сразу 200 тысяч на баланс для вывода. 40 получает ваш спонсор. И 120 тысяч идет реинвест под а, а, именно этого стола. Вы можете выставить под а, любого партнера, выставить бронь свою. Помочь ему, чтобы он быстрее закрыл свой третий стол и пришел, стал к вам на это место. Вот Второй закрывает свой стол и приходит, и у вас 360 приплюсовывается. К третьему партнеру 360 и у вас открывается за 720 тысяч стол, выплат пятый. Первый партнер закрывает свой четвертый, приходит, приносит вам 720 тысяч на баланс для вывода. Второй партнер 720 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер 720 на баланс для вывода. Итак, вы с малым количеством партнеров заработали, ребята, 2 миллиона четыреста тысяч. Если вы хотите э, э, э, вот такую вот машину с нашим логотипом за 240 тысяч, э, вернее, за 2 миллиона э, 400 тысяч, прошу прощения, вот, э, вам нужно будет поехать в город Сочи и забрать эту машину. Машина будет с нашим логотипом World Money. Итак, вы заработали 2 миллиона 400 тысяч. Вы можете машину купить, вы можете квартиру купить, вы можете а, а, небольшой домик купить, а смотря где. И а, да можно купить все, что угодно за 2 миллиона 400 тысяч. А, это очень хорошая сумма. Итак, наша площадка World Money. Наша, как старенькая она, она у нас самая первая вышла. Мы мы стартовали, наш фонд открывался именно с этой площадки. Она у нас и называется World Money. А сколько она а, нам принесла дохода, а я ей настолько благодарна этой площадке. С этой площадки я, ребята, вышла на Golden Ring. А, я выходила не с Golden Ring мини, не, с, не так покупала, а именно я вышла, именно с Golden Ring. И то вышло со второго круга. Потому что, когда у меня стал, на первом круге стал партнер, и только на, через два дня у нас поменялся маркетинг, что сделали вход с этого первого места на Golden Ring. А так мне пришлось еще крутиться на этой площадке. И стол у меня обновился. И я заново сюда стал ко мне партнер, и только тогда я вышла на Golden Ring. А, вот, ну ничего страшного, а, я везде успела. Итак, эта площадка у нас называется World Money. А я сегодня вам покажу именно а, ту стратегию, где вы очень быстро можете выйти на а, выйти, выскочить на Golden Ring. И плюс еще заработать 106 тысяч. Ну, вернее, 80 тысяч на баланс для вывода, а за 20 тысяч у вас активируется площадка Golden Ring. Итак, показываю первый стол и четвертый стол. Это 6 тысяч. Ну ребята, не такая, это огромная сумма. Чтобы... А начать э, старт такого шикарного бизнеса. Итак, первый партнер приходит, покупает у вас э, первый стол и покупает четвертый стол. Второй партнер, как только нажимает покупку первого стола, у вас закрывается первый стол и открывается второй стол за 2000. А делает покупку э, четвертого стола, второй партнер у вас закрылся этот э, четвертый стол. И вы уже рядышком с этим столом выплат. Открылся пятый стол. Третий партнер у вас а, делает покупку вам 1000 рублей на баланс для вывода. Третий партнер делает покупку четвертого а, а, стола вам 5000 на баланс для вывода. Итак, у вас первый партнер а, закрывает свой а, а, закрывает свой первый этот стол и приходит, становится к вам на это место. Это полностью стол накопительный. Он здесь же тоже закрывает одновременно. И четвертый, и приходит сюда, становится. У вас 10 тысяч идет в накопительный. Второй партнер закрывает свой второй, первый стол и приходит, становится к вам на это место. И здесь точно так же он же идет по вашей стратегии, и он приходит, становится сюда. И у вас уже опять 10 тысяч накопительный, и здесь 2 тысячи накопительный. Третий партнер точно так идет сюда, становится на это место. И у вас за 6 тысяч активируется а, третий стол. А здесь третий партнер точно так же идет по вашей стратегии. И у вас уже закрылся этот стол и за 30 тысяч активировался автоматом стол полностью выплат. Итак, первый партнер закрывает свой второй стол и приходит, становится к вам на это место. И приносит 3000 на баланс для вывода. А 3000 идет реинвест первого стола и второго стола, ребята. Итак, первый партнер Закрывает свой а, этот четвертый стол, и, вернее пятый стол и приходит, становится к вам на это место. Итак, 10 тысяч на баланс для вывода и оля-ля, за 20 тысяч автоматом вылетаете на площадку Golden Ring. А за вами же ребята будут все выскакивать ваши все партнеры и вы будете продвигаться и здесь и там на той площадке. Итак, второй партнер закрыл свой второй стол и приходит, становится к вам на третий. 6 тысяч на баланс для вывода. Здесь второй партнер закрыл свой а, чет, э, пятый стол и приходит, становится к вам на это место. 30 тысяч на баланс для вывода. Шикарно. Третий партнер закрыл свой накопительный стол и приходит, становится к вам на это место тысяча рублей у вас идет на баланс для вывода, а за пять у вас открывается уже этот стол, четвертый стол. Вы можете выставить реинвест под своего какого-то партнера, а вот и ваш реинвест станет именно под этого партнера, поможете ему быстрее закрыться. И третий партнер закрыл свой, пятый стол. И приходит, становится к вам на это место. И 30 тысяч на баланс для вывода. и так вы заработали 106 тысяч, ребята. Шикарный, шикарный доход. И за 20 тысяч у вас активировался площадка Golden Ring. Ну, вот такой вот наш денежный фонд. А те, которые, ребята, еще а, думают, а, которые бегают из проекта в проект, ребята ищут очень хороший доход. Приходите, зарабатывайте. Главное, что здесь а, не просто сидеть, не просто наблюдать и смотреть, а главное, нужно учиться приглашать. Приглашения, ребята, нужны везде, где бы вы ни работали, в любой компании, в любом проекте, но учитесь приглашать. А, как можно больше говорите, говорите и говорите. Развивайте свои соцсети, пишите посты, делайте рекламу. Реклама это вам не, не эпизоды, а именно рекламу нужно делать обязательно своего проекта, свою, пиарить свою реферальную ссылку. Ребята, деньги печатают без рекламы только Монетный двор, а мы с вами должны выполнять все требования, которые, чтобы к себе, именно я имею в виду требования, как можно больше заработать денег. для того, чтобы как можно больше заработать денег, значит, вы должны продвигать свой бренд. Бренд ваш ⁇ это вы сами лично со своей реферальной ссылкой, со своим, со своим проектом, со своей компанией. Понимаете? Ну, на этом я с вами прощаюсь. С вами была Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи WorldMoney.